Привет, друзья! Я уже давно анонсировала урок по выполнению вышивки в технике Хардангер в программе Бернина, но запросов было немного, и я его откладывала, пока не возникла острая необходимость. Для выполнения этого урока вы должны владеть инструментами панели создать, понимать принцип смены стежковых заливок, а также знать принцип устранения протяжек, потому что техника Хардангер – это отсутствие лишних закрепок, протяжек и обрезок. Приступая к формированию файла вышивки, обязательно определите для себя некоторые параметры, например, какого размера будет у вас файл вышивки, какой будет примерный размер маленьких окошек, ширину бриды и ширину закрывающего гладевого валика. Они должны быть соразмерны. К примеру, при создании файла вышивки 10 на 10 брида в 5-6 мм будет смотреться излишне широкой. В целом четких рекомендаций здесь нет. Пробегитесь по фотографиям готовых изделий, присмотритесь и сделайте свой правильный выбор. А в данном уроке вам придется следовать моим рекомендациям. Первое, с чего начнем, это настройка сетки. Наведите курсор мыши на иконку сетки и кликните правой клавишей мыши. Установите значение окна сетки 2 на 2 мм и включите привязку. Это позволит вам аккуратно сформировать простые геометрические формы. Теперь с помощью инструмента «Закрытый объект» с установленной контурной заливкой «Одинарный контур» сформируйте выкройку будущего файла. Выкройка проста и понятна, это обычный э, квадрат да, или ромб э, с дополнительными ребрами. Все ребра в данном объекте будут по 5 клеток, за исключением ребер, смотрящих на юг, север, запад и восток. Эти ребра будут по 4 клетки. Выберите созданный объект и укажите значение по осям x, и y равным нулю. Сформировав выкройку, зайдите в режим редактирования формы и добавив дополнительные точки удалите угловые. Вы, конечно, можете все это сделать в процессе формирования контура, но вот мне кажется, что удобнее это делать все-таки в режиме редактирования после того, как объект создан. Окно для вырезания сформировано, но простой строчкой не обойтись. Необходимо укрепить ткань, чтобы она не сыпалась. А для этого идеально подходит строчка с контурным заполнением и стежок, именуемый в программе обметочным швом. Если мы просто создадим копию объекта и установим ей значение обметочного шва, то мы получим... Смещенный объект и изменение настроек ни к чему не приведет. Поэтому мы воспользуемся возможностью программы по формированию контуров и отступов. Создайте объект с отступом в один миллиметр. Теперь задайте ему заливку обметочный шов с параметрами длины стежка 2 мм и плотностью ну, где-то 2,5 мм, а также отраженной ориентацией и смещением по центру. Линия четко разместилась в нужном месте. После вышивания первой линии машина должна остановиться и позволить нам обрезать ткань. Поэтому второй объект мы окрашиваем в другой цвет. Обратите внимание, что вторая линия, несмотря на все настройки, правильно произведенные настройки, немного смещена. И если вам сия мешает, отключите компенсацию стягивания. От нее все равно в этом случае нет никакого толку. Теперь пришла пора формирования основы для брит. Создавать мы их будем объектом блок с заполнением контур. У заливки контур есть один небольшой минус. Смена начала и конца вышивания в ней не предусмотрена. Посему нам придется создавать дополнительный объект, соединяющий начало и конец вышивания двух близлежащих объектов. На панели инструментов выбираем инструмент «Блок» и активируем заливку «Контур», кликнув по ней правой клавишей мыши. Вносим изменения в параметры, выставляя плотность равной единице. А теперь переносим курсор мыши на рабочее поле и формируем первую основу для брид. А собственно, этого достаточно. Все остальные бриды мы будем создавать, копируя первый объект и меняя его положение и длину. Если вы помните, чтобы создать копию, достаточно кликнуть по объекту правой клавишей мыши и, удерживая ее, перетянуть объект на другое место. Прежде чем я поясню, как устранять протяжку и менять положение бриды, хочу обратить ваше внимание на то, что все бриды в дизайне начинаются на один квадрат раньше скошенного угла и на один квадрат дальше заканчиваются ни короче, ни длиннее. Итак, приступим. Если у вас включен художественный вид, отключите его и включите отображение протяжек. Чтобы повернуть ранее созданный объект на 90 градусов, нажмите дважды поворот на 45. Разместите объект на одну клетку выше скошенного угла и растяните его так, чтобы конец объекта был на один квадрат дальше скошенного угла. Больше я продлину, заикаться не буду. Полагаю, вы поняли. Чтобы устранить протяжку между объектами, создайте вспомогательную линию, которая будет начинаться от точки конца первого объекта и идти к точке начала второго. Разместите вспомогательную линию между двумя объектами. Перемещаемся к концу второго объекта. Копируем первый, перемещаем. Поворачиваем и создаем вспомогательную линию. И так действуем, пока бридами не будет заполнен весь дизайн. Я специально некоторое время не буду сильно увеличивать скорость этого простого действия, чтобы вы могли понять, что происходит на экране. Но в целом, если вы дошли до изучения хардангер, все действия, происходящие на экране, для вас должны быть знакомы. Четко следите за протяжками и устраняйте их. Дизайн маленький и места закрепок, а также обрезки нам в нем не нужны. Сформировав каркас для брид, проверяем, не закрались ли где ошибки. И обнаружив он и исправляем. А затем переходим к следующему заданию – созданию закрывающего валика для брид. Для удобства определения длины и ширины бриды, а также ее расположения, выставите значение сетки равным 0,5 мм. На панели инструментов выберите «Открытый объект» И сформируйте бреду с контурным заполнением сатин и шириной валика 2 мм, а заходящую за контур по 0,5 мм с каждой стороны. Точные параметры бреди мы зададим чуть позже, а пока оставим ее такой, чтобы было удобнее работать. В вышивке хардангер бреда зачастую формируются из двух соединенных валиков. В нашем случае мы имитируем этот вид ручного стежка с помощью функции гравировка. На панели общей найдите инструмент гравировка. В открывшемся окне перейдите во вкладку создать. Сформируйте объект, пересекающий бреду по длине и дважды нажмите Enter. А затем кликните использовать штамп. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликните левой клавишей мыши сначала слева от бриды, а затем справа. Теперь через всю бриду проходит борозда. Ну а дальше мы снова будем копировать, вставлять и менять точки начала и конца вышивания, избавляясь от протяжек. Работа Это не пыльно и к утру закончите. Если честно, описывать гораздо сложнее, чем формировать. Сам дизайн я леплю быстро, а вот на описание потратила гораздо больше времени. А если вы опытный пользователь и с легкостью определяете, где начало и конец, и есть ли между что объектами протяжки, то можете включить художественный вид и работать в нем. Лично мне в художественном виде комфортней. Да, кстати, центральные бриды можно сделать покороче, чтобы в центре их соединения было лучше видно нижний каркас. Особенно это важно, если вы планируете вышивать цветной нитью. Благодаря включенной привязке к сетке нет необходимости точно определять положение бриды. Достаточно разместить ее примерно в нужном месте и подвинуть с помощью стрелок на клавиатуре. Достигнув ребра сетки, бриды встанет как вкопанная. Закончив работу, выделите все объекты брит и задайте им параметр нижнего слоя, к примеру, строчка по центру или по краю, компенсацию стягивания 0,2 и ширину валика, допустим, 2,5. Переходим к следующему этапу. Закрывающий валик. Ну, здесь совсем все просто. Выбираем открытый объект и задаем ему контурное заполнение сатин с параметрами ширины валика 4 мм, компенсации стягивания 0,35 и нижним слоем зигзаг. Задаем новый цвет и формируем объект, взяв за основу центральную линию обметочного шва. При желании вы даже можете отключить отображение остальных объектов и сформировать закрывающий валик, опираясь только на ее контур. Конечно же, не забывайте следить за началом и концом вышивания. Кстати, на этапе формирования бриты валиков вы можете зайти в параметры и активировать ближайшие соединения. В этом случае программа будет за вас формировать точки начала и конца вышивания объектов. Ну а вам не придется об этом заботиться. Несмотря на качественную работу автоматической расстановки точек начала и конца, закончив создание валиков и брит, запустите проверку вышивания, чтобы убедиться, что в вашем дизайне нет лишних протяжек. Подойдя к концу работы, вы наверняка увидите, что от обметочной строчки торчат уши. Убрать ненужные стежки можно, увеличив длину валика. Или в режиме стежкового редактирования удалить по одному стежку. Для этого зайдите во вкладку «Редактирование» и выберите «Редактирование стежков». Перенесите курсор мыши на рабочее поле, кликните «По стежку». И нажмите клавишу «Делит» на клавиатуре. Хочу обратить внимание, что выполнять эту работу имеет смысл в самом конце формирования файла. Потому что любые изменения в объект обметочной строчке или в размер дизайна отменят все проделанные действия по стежковому редактированию. Ну вот, собственно, и все. Всем хорошего дня и удачной вышивки!